Полтора года назад, в этом видео, я как раз и омолаживала бугенвиллю, я ее обрезала, убрала все листья, кстати листья у нее были такие уже пожелтевшие, как бы им не хватало питания, я полностью убрала все листья, это делается для того, чтобы простимулировать новые почки, просто, и конечно же цветение. Она после таких процедур, это же для нее стресс получается такой хороший, и она очень быстро набирает цветные предцветники за короткий срок. Я ей сделала омоложение ее корневой системы, так как я не хотела пересаживать ее в большее кашпо. И поэтому я убрала половину, даже больше половины корней. Ссылку на это видео, где я делала омоложение корневой системы, оставлю в описании. Добавила свежий грунт и посадила ее в этот же горшок. И в связи с тем, что корней стало меньше, я добавила ей свежий грунт. И она буквально у меня через неделю уже появился новый рост. У нее корешочки молодые взялись, то есть стала нарастать корневая система. И это хорошо очень повлияло на растения. Вот смотрите, сколько я земли добавила. Хотя у нее были там вообще одни корни. И сейчас я вам покажу, как в настоящее время выглядит у меня эта бугенвилля. Она хорошо себя очень чувствует. И уже разрослась. И уже после этой обрезки я ее уже стригла не раз. Ну вот, спустя полтора года я хочу показать вам эту бугенвиллию. Конечно, после этой обрезки у меня еще были обрезки и она у меня постоянно цветет то есть вывод какой обрезка для бугенвилли очень много значит и если вы не хотите допустим постоянно пересаживать все больше и больше горшочек нужно омолаживать корневую систему потому что у бугенвилли Корневая система очень сильно и быстро разрастается. Если вы замечаете, что, у, например, у вашей бугенвилли начинают желтеть листья, ну то есть она такая как бы не очень выглядит, это значит, что ей нужна обрезка, либо пересадка в большее кашпо, либо омоложение, как я вот делала корневой системы. Так что не бойтесь делать обрезки и не жалейте обрезать ей ветки. Это лиана, и она очень быстро наращивает побеги новые. И за один сезон она может дать очень хороший прирост. И обрезка очень хорошо стимулирует цветение. Бугенвилия очень выносливое растение, так что не бойтесь ее стричь обновлять ей корневую систему, она к этому очень хорошо относится и она потом отблагодарит вас пышным цветением и хорошим ростом.